Спасатель слово-то какое. И ведь как нам нравится, когда мы делаем добро людям, что-то хорошее для них. Здорово. Особенно, когда мы видим обратную связь от людей, как они говорят о том, что им что-то понравилось, что-то здорово и тому подобного рода вещи. И нас все больше несет. Но есть такие спасатели. И если человеку нравится спасать людей, что значит спасать? Делать что-либо, что изменит их жизнь в корне. Я не говорю про людей, которые профессионалы и которые это делают в силу своей профессии. А вот контактировать с людьми мы... Многие можем. И достаточно часто мы даем так называемые советы. Как еще и следим, чтобы эти советы выполнялись. Желательно безукоснительно. Ну, я же точно знаю, что тебе нужно. Поэтому, собственно говоря, я спасатель, а ты утопающий, видимо, потому что тебя надо спасать. Так вот, первый момент – это разочарование в такой большой работе когда мы пытаемся спасать людей, большая часть из таких людей сталкивается с тем, что спасти человека не удается. Причина этому очень простая. Человек сам решает, нужно ему все это или не нужно. Второй момент, который тоже имеет место быть, но очень мало заметен. Если у меня есть потребность спасать людей, то сначала люди должны попасть в такую ситуацию, либо я должен попасть к таким людям, которым нужно спасение. И тогда большой вопрос, а кому же тогда нужно это спасение?» Иногда люди вместо того, чтобы заниматься собой, занимаются другими людьми. Это описанное в литературе не так редко видится. Простейший пример, когда в школе работают люди, которые не любят детей. И тогда вместо того, чтобы заняться своими детьми, заняться своим видением мира, они воспитывают детей, объясняют им, как надо жить. И, естественно, дети их очень сильно раздражают. Следующий момент – это иллюзия по поводу того, тех методов, которыми нужно спасать человека. Очень часто эта иллюзия заканчивается так называемой созависимыми отношениями. Таким образом, человек попадает в некую зависимость от допинга. Что значит допинга? Допустим, женщина живет с алкоголиком – метафора. И если он не пьет, то она уверена, что это ее заслуга и что он все понял, все принял и больше пить не будет. И тогда она победитель. Но так как человек алкоголик и данная зависимость имеет цикличность, то, как правило, он пить начинает. И тогда у женщины великое разочарование, великие э, страдания, потому что она не справилась. Но она не сходит с поля боя. Она думает дальше, что же сделать, чтобы. И так далее. То есть таким образом жизнь наполнена смыслом. Человек э, играет в эти игрушки, что я могу сделать для того, чтобы. Причем начинается всегда со слов, я его так понимаю. Я ему дам то, чего ему никто не дал. Вот это великая иллюзия. А иллюзии, как правило, они рассыпаются. Так вот, если вам очень хочется быть важным человеком в жизни других людей, подумайте, зачем вам это, чего вам в жизни не хватает, и что вы хотите в себе закрыть, поступая подобного рода образом. Да, часто такие люди говорят, что «мне не нужно похвалы», «мне не нужно, чтобы меня любили» и тому подобного рода вещи. И мы сами знаем, что иногда в спасательных операциях за одним человеком могут погибнуть гораздо больше людей, потому что человеческая жизнь действительно очень ценна. Однако приходится сталкиваться с тем, что только человек, который я сам решает, как ему жить и что ему делать. И если вы дали какой-то совет или что-то сказали рядом с этим человеком, и у него жизнь поменялась, то это не потому, что вы это сделали, а потому что этот человек что-то понял, что-то принял и стал жить по-другому. Ответственность всегда на том человеке, который что-либо делает. И если человек что-то сделал в своей жизни, то это его ответственность и это его коврижки вы к этому не имеете отношения, как бы грустно это ни звучало. Да, возможно, вы стали каким-то толчком, возможно, вы оказали некоторую помощь, но тем не менее, вся ответственность за пройденный путь и за полученный результат лежит на том человеке, который получил этот результат. Точно так же, как в той метафоре, алкоголик, только сам решает, пить ему или выздоравливать. Мы знаем много случаев и того, и другого. Так что, когда вы в следующий раз решите кого-либо спасти, подумайте, что внутри вас болит и просит спасения. Как вы можете спасти самих себя? Зачем вам это?